Послушайте, вы, вы, же, вы же Руслан Искандерович, правильно? Допустим. ТОП-5 российского Форбс! Угу. Дорогой мой Руслан вот. Искандерович! Дорогой. А вы? А, Олег Владимирович, ну, вы меня вряд ли знаете. Я пока на 141 месте еще. Ну, 141 слабовато, но так-то все мы начинали с Руслан Скандерович, вы, вы правда мой кумир. Я же даже разбогател исключительно на ваших ну, советах. Ну, 141, это вы еще не разбогатели. А так... Э... Справедливо, справедливо. Но mm -hmm. все ж таки, дайте пару советов. Mm -hmm. Валяй. Значит, смотрите, история какая. Купил я, давича, сеть магазинов, в общем, штук 200, ну, неважно. И ввел своим сотрудникам, поменяйте, мотивацию. Мотивацию я им вел, ну, то есть как? Я им зарплату просто перестал платить, да? Ну, вот. Собственно, их должно мотивировать то, что они, ну, просто работают у меня в компании. Как считаете, не слишком жестоко? Но почему жестко? Справедливо. А что со штрафами? Ну, со штрафами все, как вы писали в вашем бестселлере. Разбогатей на этих ублюдках. Значит, те, у кого фамилия начинается на гласную, получают штраф по четным числам. Те, у кого на согласную, по нечетным. А телесные наказания? Есть специально нанятый человек, да. Моральное унижение? Практикуем, практикуем. Вот с 1 января планируем вводить повсеместно во всех филиалах уже. Молодец, молодец. Далеко пойдешь. А вход и выход платный с работы пробовал делать? Да, но вот только не сработал тут ваш метод. Как так? Да понимаете, эти гады экономить начали. Приходят в понедельник, а уходят в пятницу. Да, кошмар. Как тяжело с этим народом. Нам, простым русским олигархам.